Ответ из Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Росстандарт. Объектами классификации ОКВ являются валюты, денежные единицы, стран и территорий. Таким образом, в ОКВ указаны наименования стран и находящиеся в обращении у них валюты, а также цифровые и буквенные коды им присвоены – Билет Банка России не имеет классификации в соответствии с ОКВ. То есть, что, что из этого следует? Билеты Банка России это не валюта. Всем привет! Это Дмитрий Труман. Группа Шоу Трумана. Все самое интересное. Подписывайтесь. Хотел поделиться информацией, которую накопал. Я думаю, что интересно будет. Может быть даже прольет свет на ситуацию с кадами. Может и нет. Так, открываем советскую энциклопедию. Так, это том 24, называется СССР. Так, что нам здесь интересно? Вот такая вот закладочка. Так, страничка 252, экономика. Большое значение в организации проведения международных расчетов и, и кредитования внешней торговли, развитии внешнеэкономических связей СССР имеют банки за границей, созданные с участием средств СССР. Среди них, внимание, Московский народный банк в Лондоне, с отделениями в Бейруте и Сингапуре, банк для Северной Европы «Эйробанк» в Париже, «Восход в Ост -Вест, во Банк в Тюрихе, «Ост-Вест Банк во франкфурте на майне «Донау-Банк» в Вене, «Ост-Вест Банк в Люксембурге, «Русско-Иранский банк» в Тегеране. Так, что из этого следует? что СССР имел а, заграничные банки, то есть банки, которые принадлежат СССР, принадлежали или принадлежат СССР, а, которые на, находятся за границей, так называемые загран банки, совзагран банк, советский заграничный банк, наименование советский кредитно на финансовых учреждений за рубежом, осуществлявших расчетно-кассовые операции с денежной валютой, золотовалютными фондами, драгоценными металлами и ценными бумагами за пределами СССР. Так, ниже опустимся. Вот, пошел список. Русско-Украинский банк Украина, Москоу-Народный банк ЛТД, Запомним это название. Вот такой банк есть. Заграничный банк РСФСР. Находится в Стокгольме. Так. Вот наш Евробанк. В Париже. Так. Много-много разных банков. Дальневосточный банк. Можно притянуть наш Дальневосточный банк. Я думаю, что ноги как раз таки оттуда растут. Монгольский торгово-промышленный банк. Монголбанк. банк. То есть Монголия принадлежит СССР. Ха-ха-ха. Тувин банк. Тува принадлежит СССР. Угу. Румыния. Центральный банк Кореи, то есть если это, если это Советский Заграничный банк, как это вообще возможно, Советский Заграничный банк называется Центральный банк Кореи. Надо разбираться. Ну дальше отделение Московского народного банка в Бейруте, в Цюрихе, в Франкфурте, в Монреаль, Канада. Нью-Йорк, США, Сингапур. Ост, Вест, Хендельсенбанк, Данау-банк, ага. Вот так их много, но остановиться я хочу на двух. Это Московский народный банк. Московский народный банк – это имперский банк. Здесь, что нам интересно, это преобразование. Лондонский филиал в 2019 году был преобразован в самостоятельный банк Москов Народный Банк Лимитед. То есть, Москов Народный Банк Лимитед – это филиал Московского Народного Банка. Московский Народный Банк был объявлен государственной собственностью на основании декрета в ЦИК от 14 декабря 2017 года о национализации банков. Постановлением Наркомфина от 2 декабря 2018 года была проведена национализация банк, Банковского народного банка с преобразованием его в особый кооперативный отдел Народного банка РСФСР. И а, второй банк, это банк для Северной Европы, Эйрубанк. Банк, акционерный коммерческий банк в Париже, учрежден в 1925 году. Акционерами его являются подчеркиваю, советские государственные организации. Банк отделений не имеет. Теперь, как все это связывается? А это связывается кредитной организацией Еврофинанс Нарбанк. Итак, Еврофинанс Банк. Еврофинанс Мос Нарбанк. Вот это действующий банк. Вот его сайт. Котировки валют, акций, прибыль, убыль. Так, теперь открываем его выписку. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. На этот банк. Еврофинанс Мос Нарбанк. Вот его ГРН, вот его НН отдельно обращаем внимание местонахождение Москва, улица Новый Арбат 29 сегодня регистрации здесь нам интересно основной капитал вот президент, председатель правления Адамова Валерия Борисовна интересная женщина в прошлом судья так, что нам интересно здесь нам интересно сведения об учредителях юридического лица. Номер один. Государственная, государственный специализированный банк внешнеэкономической деятельности СССР, СССР, первое. Банк внешней торговли, тоже СССРовский банк. Напускаемся ниже. Ниже, ниже, ниже. Вот наш филиал Московского народного банка. Это Московский народный банк Limited, Великобритания. Но ну, дата регистрации здесь, скорее всего, опечатка. Потому что дата регистрации – 2019 год. Здесь 2019 год – это будущее. Скорее всего, это опечатка. И ну, вот он наш акционерный Кационарное общество, управления коммерческий банк для северной Европы, Евробанк. То есть, что это значит? Совзагранбанк Евробанк и Совзагранбанк Московский Народный Банк владеют вот этой вот организацией. То есть, не владеют о мы скажем позже, а учредители вот этой вот организации. То есть вот ее, ее сайт. Эта организация, это банк, это кредитное учреждение. Вполне себе действующее, наход, находится в Российской Федерации. Вот по этому адресу. Что хочу сказать еще, то что абсолютно все Загранбанки, которые, по крайней мере, которые фигурируют в энциклопедии, в советской энциклопедии, не все выводят на действующие кредитные организации. Но эти кредитные организации могут находиться как в России, в Российской Федерации, так и за рубежом. Можете провести собственное расследование. Таким же образом, это просто. Меня, например, вывело еще на, на два банка. Один банк – это банк Веста, он находится в Российской Федерации. Второй банк – это Russian Commercial Bank, он находится на Кипре. В Москве только представительство, все отделения на Кипре. есть над чем подумать как минимум так ну и уж для совсем так сказать конспирологов есть вот такая вот схемка где отдельно хочу отметить Ну, то есть эта схема, эта схема называется схема взаимодействия банка, банка и лиц под контролем либо значительным влиянием, в которых находится банк. Незначительное влияние ну, оказывают разные, разные совершенно организации, и ВТБ, и там банк ГПБ, вот, но значительное влияние, значительнейшее влияние на этот банк оказывает этот фонд фондом GCS. В свою очередь этот фонд на процентов принадлежит Боливарская Республика Венесуэла в лице Министерства народной власти экономики, финансов и государственных банков. Не знаю, что это значит, либо это Венесуэла владеет этим фондом либо это министерство владеет этим фондом но что я вижу это министерство государственных банков которые находится в венесуэле а, ну вот собственно такая информация давайте разбираться а закончить я хочу еще одним ответом Так. значит, ответ из Министерства юстиции Российской Федерации. Ну, пропустим. Таким образом, использование в тексте закона РСФСР от 25 декабря 1991 года номер 2094 об изменении наименований государства Российская, Федера... Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика фразы «Верховный совет РСФСР» «постановляет, свидетельствует лишь о воле и изъявлении народных депутатов РСФСР относительно переименования РСФСР в Российскую Федерацию Россию и не подразумевает наличие нового принятого Верховным Советом РСФСР акта, устанавливающего аналогичное направление регулирования». То есть, как я понимаю, было намерение переименовать РСФСР в Российскую Федерацию и все. Но этого не произошло. То есть постановление Верховного Совета СССР о переименовании в РФ не существует. Вот этим ответом я завершаю этот видос. Всем пока. Будьте здоровы.